Всем привет! Привет-привет! С вами Михаил и Лилия. <свят> ну ты говори! Хорошо. Мы являемся активными покупателями, пользователями сайта AliExpress. Ну чем... и в целом онлайн-магазинами. Да, но ну, AliExpress, конечно, заманивает своим разнообразием всевозможных товаров и, естественно, ценами. И сегодня мы вам хотим показать э, небольшой список из 12, из 12 товаров, которые мы получили за э, конец декабря и январь. Угу. Ну, вот за неполные два месяца. начнем на с наших рубашек. Точно, да. у тебя красивая рубашка, Миша, где взял? Расскажи, как ты была удивлена. Нормально, он просто приносит посылку я такая, это что-то мне! он такая нет и открывает достает себе рубашку я говорю я тоже такую хочу и Миша мне тоже заказал такую рубашку кстати мужская стоит 568 рублей а женская 596 наша подороже но и ткань у нас получилась немножко разная у Миши она более такая плотная а у меня мягенькая как фланелька я не знаю, как твоя ткань называется, правда. Чего так на меня смотришь? У меня лучше. У меня, лучше. у меня лучше, меня, Конечно. Ну прикольно, мне кажется, вообще. Мужская рубашка принципе... не предусмотрена, чтобы застегивать ее до конца. То есть она под какую-то другую футболку э, одевается. Рукава. Очень классно. Я взял длинные с целью при необходимости их можно будет закатать. Ну, так. классные рубашки, мне очень нравятся и, кстати, по размеру я бы хотела, чтобы моя была чуть-чуть меньше, чуть а больше, себе прям чтобы, Но ну, она сидит на мне прям идеально, мне чуть-чуть коротковата рукава, у меня длинные, наверное, на руки, но по размерному ряду я смотрела, мне прям м идеально подходит, но в реале я бы взяла на размер больше, ну и так мне тоже нравится Она сидит прям по фигурке, единственное только длина рукава, вот могу показать, если откатаешь, то они, ну, как бы коротковато. Я люблю, когда рукав, вытянутая рука, чтобы была, был чуть-чуть подлиннее. Ну, это мне тоже нравится, потому что я люблю рубашки носить с закатанными рукавами, поэтому самое то, что нужно. Вот. Поехали дальше? Поехали дальше. Я Есть? сейчас... Нет, давай я. Давай. Я предлагаю показать свои товары, которые я заказывал себе, потом я убегаю. И Лиля показывает все остальное. Вообще остальной. план был другой, что я показываю свои товары. Миша убегает, а потом он Никто показывает. Я первый озвучил, тот ну, ладно, окей. Начнем, я покажу. Я покажу. Заказал. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я покажу. Я и на вытянутой руке не попадаешь в кадр целиком вместе со сноубордом и окружающей обстановкой. Данный монопод длиной порядка полутора метров mm -hmm. максимальная. Может фиксироваться на любой, на любой длине. длине mm -hmm. да. Здесь нет таких вот определенных размеров, То есть, какой необходимо, мы такое делаем, такими вот зажимами. Имеется маленькое зеркало для фотографии, селфи, например. Если... На небольшом расстоянии держать и фотографировать, то зеркало, конечно же, нам поможет. Удобно. Да, видно примерно расположение нашего лица, чтобы не головы, было расчлененки, <свят> да чтобы мы полностью попали в кадр. Фиксируется здесь у нас наши гаджеты на винтовое соединение, закручивается, имеется регулировка угла. Ну, вот такой вот монопод нам стоил... 547 5... рублей. Да, всего прорезиненная ручка. Очень удобно как э, держать руками, так и руками не в перчатках. Не выскальзывает. Есть специальный шнурок. И на скорости 50-60 км в час на самом городе было опробовано. Угу. Отлично себя повел. В падениях еще не был задействован. Поэтому про надежность пока сказать ничего не могу. Но судя по фотографиям и обзорам в интернете, кто-то даже смелый его расставы на него вставал и он, и он прекрасно работал да Крепкий. В сторону дальше из моих заказов для той же самой камеры GoPro я заказал себе чехол камере уже два года практически и она валялась постоянно где-то Чех... стоимость чехла доника. всего 397 рублей да здесь она уже находится вместе с необходимыми Переходниками, насадками и так далее. Ты Один... хотел сказать причиндалами? Да, своими причиндалами. Есть три варианта у того продавца, который я заказывал. Три варианта таких чехлов. Поменьше, это средний и есть большой размером с А4. А ссылку все... скажешь потом? Конечно, все ссылки будут под видео в описании Класс. на все товары. за все? Нет, еще не все. И от как вы знаете, были огромные распродажи Не только на Алиэкспресс, но и везде И мы участвовали как раз в розыгрыше То есть необходимо было у продавца, без разницы, что купить Мы как раз, мы там мы там как раз купили заказ. лампу, вот, с которой а, сейчас снимаем И участвовали в розыгрыше Нам подарок, естественно, мы победили Как узнали потом, позднее Мы получили вот такую коробочку Подарок Почта России, как всегда, не, не удосужилась прислать uh, а извещение, угу. да, И поэтому мы узнали о, о своем выигрыше и о получении посылки уже в январе. Хотя 1.11 .11 был произведен розыгрыш. А в, данном, в данном подарке, посылке у нас есть Уго. тоже монопод. Ну, конечно, здесь простенький монопод, который... У нас поворотом вправо-лево фиксируется или же расслабляется. Ну, удобно, этот... кстати. Удобно, да. Конечно же, для экстремальных э, условий его уже использовать как нельзя. Удобно. Чисто для э, Такая фотографии. ручка приятная. показали Спасибо. Ну, конечно, он розовый. Ну, куда тебе такой? Конечно, под рубашку не подходит. Что еще в данной коробке? Выкидываем. Такой отличный шарнирный переходник э, с винтового соединения. для э, а Кто знает, тот поймет. Ага. Как раз вот для, по, можно использовать как для крепления для телефона. Сюда его прикрутил и направляешь куда М -м, угодно. Понятно. И самое главное, самое интересное, в подарок пришла вот такая вот маленькая лампа. Класс. Сейчас мы ее подключим. К а ноутбукам. сколько она стоит, вот если ее заказывать? Я не знаю, я не смотрел, но явно, наверное, побольше тысячи. Лампа оснащена маленьким пультом. Здесь имеется кнопка «выкол». Плюс-минус прибавление, уменьшение яркости. И холодный теплый свет. Подключается она проводом USB к любому источнику питания. USB. Загорается пульт и мы смотрим как она работает ой вот так она работает ой. будем лидер слепить это у нас Слева. работает Слева. и холодные и теплые сейчас просто холодный угу. просто теплый и яркость Слушай, как удобно убавляется и прибавляется Теоретически мы пока еще не пользовались данной лампой по такому назначению, но теоретически ее можно прикрутить сюда на этот монопод. Может ага. быть он так изначально и предусмотрен, что это монопод с лампой для селфи. Прикручивается. Ага. Провод у нас подсоединяется к банку, который находится, например, в кармане. Сюда мы вставляем наш переходник для телефона прикручиваем телефон и все и мы ходим снимаем снимаем себя да powerbank в кармане постоянно горит свет какие классные гаджеты супер да, надо кстати вот попробовать вот и пугаешь всех записываешь ты падаешь, и летишь классный подарок все нет давай я еще тогда покажу а покажи, да, вот Подключаем планшет, потому что я... А это туда. Миша мне подарил такой планшет, специальный. Как он правильно называется? Сейчас скажу. Это тебе. Доска для рисования. На самом деле это доска для того, чтобы переводить рисунки. Срисовывать. Не рисовать, а срисовать. А, сейчас я объясню. Например, я рисую на черновике рисунок, и идет много стираний, построений и так далее. И бумага акварельная она очень дорогая есть, ее нельзя затирать то есть не рекомендуется я рисую на черновике когда меня удовлетворяет полностью работа я кладу сюда сверху уже акварельную бумагу нажимаю кнопочку загорается просвечивает все линии насквозь и я уже перевожу на хорошую дорогую бумагу рисунок и начинаю работать с красками вот такая супер штука. Я в принципе ей пользовалась пока только один раз, потому что, ну, в последнее время почему-то рука так твердо берет и сразу рисую хорошо. Но иногда нужна такая штука, поэтому я очень рада такому подарку. Класс просто. Мечтала легкая, легкая, такая большая, формат А4. Ну самое то что нужно. Выключай. Сенсорная а. Кнопка. Да, кнопочка сенсорная. Так я выключила, включила, все так. Классный гаджет, очень удобный. И он получился по цене 640 рублей. Но это кусок стекла. Сзади у него какая-то перфорированная сетка наклеена специально. Вот угу. она с точками, мы можем это видеть. И сбоку идет светодиодная лента. Все. Супер. В принципе, принцип здесь... простой. Да. То, и... что нам и надо. Ничего и при аккуратном использовании, возможно, она даже поддается... Влажный убор. Ну, салфеточкой, просто. Салфетки, да. Конечно, под краном, не знаю, будет она угу. Ну, редко. я очень довольна, вообще классная штука. Может, все вместе покажем? что ты хочешь, ну, ходил? А, мне неинтересно ну, твои показывать вещи. Ну все, а по сценами, а тут помог бы мне с ценами этот. Нет, ты сама уже. А я сейчас белье буду показывать. Ты еще не видел, беги. Я его на тебе <свят> Все, я убежал. Давай. А вы вперед. Там все нормально, Пойдем. съемка идет? Да итак я к вам поближе пересаживаюсь ну и покажу сразу комплект или я не знаю что это в принципе только получили мне Миша говорит не открывай потом на камеру откроешь что здесь даже не знаю какой размер Ну, ссылочки все внизу покажем приложим и вы посмотрите так ага это комплект получается для чулочков какие длинные резинки Ну, не мерила не знаю что это розового цвета просто кружево в общем-то по качеству неплохо неплохо нету никаких лишних ниток вот я не люблю продукцию где там видно что топорная работа здесь достаточно хорошо но это как ну, знаете один раз одеть и все и потом выкинуть. здесь еще есть какие-то штучки ой что это даже трудно понять что это слушайте это наверное, наручники кружевные наручники о боже ну и маленькие маленькие трусики невидимки все это попробуем потом но по размеру вроде бы должно быть нормально так следующая крупная вещь это рюкзак два рюкзака мы получили один рюкзачок вот такой вот зелененький 570 рублей кстати не сказал белье всего 200 рублей стоит ну на разик вот просто как похулиганить это прям прикольная штука не знаю вы пользуетесь таким напишите внизу в комментариях любите ли вы такие штуки заказываете вы их или как у вас там так рюкзак вот этим рюкзаком я довольна на сто процентов он невероятно круто весь сделан то есть он во-первых он мне по дизайну понравился красивая такая зеленая расцветка тут раскрашено какие мадам в виде рыбок три отсека все на молниях можно вот так вот один кстати получается такой средний один большой отсек прям большой и один как бы он уже сзади за ручкой что случилось все хорошо работало да И один совсем маленький то есть как раз тот который к спине он самый плоский маленький то есть туда можно какие-то даже документы положить и не бояться что у них кто-то залезет великолепный по качеству все супер сделано такая строчка великолепная красивые элементы декоративные золотистые и можно снимать карабинчики очень легко то есть отстегиваются так ручки снял убрал можно носить просто как маленькую сумочку ну прекрасная штука я даже не доцерпела до весны начала уже сейчас носить с пуховичком и мне очень нравится иногда просто не хочется какие-то большие сумки с собой таскать а маленькие сумки у меня соскальзывают с плеча поэтому я очень люблю рюкзаки и вот мне этот просто запал а второй рюкзак я тоже заказала более такой летний вариант розового цвета мне что-то он так понравился я на него кинулась но тут вышла такая штука неприятная сейчас покажу 591 рубль то есть они практически по цене одинаковые разница в 21 рубль но что здесь смотрите рюкзак с одним, тоже с одним клапаном внутри никаких карманов никаких отсеков сшито все вы знаете как будто с закрытыми глазами строчили и нитки рубили топором как попало потому что все везде торчит Нич как бы ну, настолько неопрятно, некрасиво все сделано, как бы внешне неплохо. А если заглянешь вовнутрь, то ну, меня это немножко огорчает. Я люблю, когда работа ну, красивая, чистенькая. Хотя, на другой стороны, что ты хочешь за 590 рублей? Ну да, может быть, я слишком многого хочу. Но, в принципе, рюзорчок неплох. Он такой симпатичен. Есть молния. Внутри вот такая молния закрывашка и по бокам клепки которые позволяют или расширить размер рюкзачка то сделать его пошире или СУЗи, то есть мы просто клепочки соединяем но тут случилась печалька с одной стороны клепка не работает то есть ее слишком с молотком стукнули то что вот эта пимпочка которая должна уходить вот сюда в отверстие магнитиком чтобы они соединились ее прибили и она просто не держится мы конечно попробуем как-нибудь это исправить или придется идти в ателье чтобы мне поставили новую клепку ну вот эта маленькая огорчка конечно которое меня немножко смутило по ручке ручка тоже удобная она не снимается но регулируется за счет того что есть специальная вот такая вот ну, регулировка то есть мы двигаем туда-сюда без каких-либо э, отверстий просто я вот так передвигаю перетягиваю делаю ручку или покороче или подлиннее под мой размер который мне как раз вот и нужен я примерила на спине сидит очень удобно очень хорошо никаких претензий нет то есть у меня как бы претензии чисто от клепки и то, что внутри вот эти вот все недоработки как бы нитки торчат но я конечно посижу с ножничками почикаю по обрезаю все это уберу но ну, я думаю что все будет хорошо потому что на лето рюкзак достаточно симпатичный такого приятного э, такой грязно розовый цвет или как он называется пепельная роза наверное да что такое ну здоровский для разнообразия просто чтобы я люблю когда сумочки рюкзачки под разную одежду разные поэтому вот я заказываю маленькие такие штучки для того чтобы пополнить свой гардероб и у нас еще пришли несколько посылок тут всякая мелочевка поэтому лучше покажем сверху камеру направим две посылочки даже еще не распечатанные совершенно поэтому я приглашаю Мишу Миша вернись к нам и сейчас будем смотреть все остальное итак посмотрим что в этой коробочке на самом деле это хна для бровей которая стоит 105 рублей вот она приходит пришла в мятой коробочке вот такой красивый тюбик но тут оказался упс смотрите ее видно прям что она вот вся высохла и я пыталась ее выдавить и у меня ничего не получается то есть я ее давила и так и сяко наперекосяк но ну все вот просто вы знаете вот она там хлюпает и ничего не происходит может ее конечно разрезать надо но тогда зачем сделано отверстие мы открыли спор сразу и нам продавец просто сразу вернул деньги, поэтому как бы я конечно расстроилась, хотела попробовать брови покрасить хной и цвет мне кажется кстати очень даже неплохо выбрали, но товар оказался не годен к употреблению, поэтому он у нас идет в мусорку, а денежки мы не потеряли, благо что на AliExpress есть вот такая вот штука классная, что можно оспорить свои права следующий продукт это трафарет для бровей сейчас скажу сколько он стоит всего 26 рублей и здесь пришло в наборе три трафарета мне подошел только один к сожалению но это в принципе нормально но вот теперь думаю куда деть два других все предлагаю подружкам прикладываем не подходят все хотят мой но вот этот трафаретик мне подошел кстати брови у меня сейчас накрашены с помощью этого трафарета если вы посмотрите в начале видео где меня видно то как раз именно этот трафарет очень удобная штука я прям вот честно говоря в восторге как я раньше без него желать, теперь не знаю но не идеально конечно но я приспособилась мне он очень нравится чуть чуть вот форма в начале мне не, не подходит но я потом дорисовываю вообще трафарет очень удобная вещь возьмите попробуйте 26 рублей небольшие деньги и заодно будете знать что это такое Следующий продукт это штампики. Ой, это я даже не знаю, как этим пользоваться, но я обязательно попробую. Запишем отдельное видео прям с бровями, как красить брови с помощью таких вот предметов. Штампики. Сейчас найду этот это, это там, где у нас штамп. Не вижу цены. Трафарет. Трафарет. А, штамп 54 рубля. Они такие тоненькие, получается, что на них нужно нанести краску и потом просто поставить себе вот такой, тун, на одну бровь, тун, на другую, и будут типа вот такие брови. Я обязательно попробую, мы вместе с вами поэкспериментируем, я думаю, что это будет безумно весело, но попробовать, конечно, нужно было обязательно. Вот, заказала, теперь жду краску. Посмотрим, может быть, краска как раз пришла вот в этих пакетах. Беру ножницы, сейчас я их отделю друг от друга и посмотрим, что здесь. Салию в основном всегда приходит посылки вот в таких вот пакетиках. Ух ты, какая красивая бутылочка. Так, и это перманентный гель для бровей. Как им пользоваться, пока не знаю. Ой, бутылочка открылась посерединке. Здесь есть кисточка. И я так понимаю, что по форме брови нужно нанести этот гель, отдать ему высохнуть какое-то время и потом снять пленочкой. То есть я смотрела так в инструкции, снять пленочку и получится, что брови будут окрашены на несколько дней. Попробуем, обязательно попробуем вместе. Но ну, Форма дизайна очень прикольная, кстати, вообще такая маленькая бутылочка. По цвету пока не знаю, я взяла какой-то темный, мне кажется, я попробую сейчас на руке. Ой, какой-то рыжий, мамочки, какие же у меня будут брови. а Тас бабах, смотрите, цвет прям йодовый. Ну, попытка не пытка, попробуем, но это же не навсегда. Через несколько дней все это все равно смоется. Будем, значит, сходить с такими красивыми бровями. И осталась еще одна посылка. И здесь, я думаю, будут трафаретики для бровей. Еще одни Ой. Ой. Ого-го. Посмотрите, как все запечатано. Да, это трафареты. Смотрите, как их много, и стоят они большие трафареты 114 рублей. Так, это, наверное, надо отрезать. Сейчас пойму, где отрезать. Может, какой-то удобный пакетик потом для хранения. Вот тут вот срежу. Ну-ка. Ага, все должно быть правильно. Какая я молодец, а? прям нет сил, О, ух ты, так, понять бы, что это такое и с чем его едят, то есть я подбираю себе форму, смотрите, тут их очень много, разные формы, ой, какие брови, каких только нет, я подберу себе ту, которая мне подходит, остальное я буду всем наверное дарить или использовать на мастер-классах я кстати провожу мастер-классы по визажу и может быть как раз и пригодится я подбираю себе бровь привязываю шнурочки и одеваю это на свое лицо выравниваю и просто крашу обе брови сразу слушайте это так удобно должно быть надеюсь что они мне действительно подойдут как хоть один-то из них должен же мне подойти вот я вот взяла в руки мне кажется вот это как раз форма осталось только попробовать и запечатлеть все на видео так что ждите скоро-скоро на нашем канале выйдут новые ролики позитивные подписывайтесь на наш канал не забывайте внизу нажимать на колокольчик под видео чтобы получать оповещения о новых роликах а с вами были мы лилия и михаил пока пока до новых встреч